Итак, запомните, это очень важные моменты. Вам никогда не должно быть просто, вы всегда должны двигать этот круг от себя, всегда с неимоверным усилием. Вы не знаете, кто еще толкает круг внешний, вы толкаете круг внутренний, каждый толкает свою собственную систему. И если в какой-то момент вам стало легко, остановитесь немедленно, это ловушка, вам не может быть легко. Никакого облегчения на этом пути вы не почувствуете, пока не дойдете, а даже если и дойдете, это не гарантия облегчения. То есть вот это вот запомните, если вам стало легко, это не значит, что вы дошли. Это значит, что вы идете с горки, что вас развернуло, вас крутануло, вы получили какую-то другую информацию, и она обманом перестала вас видеть. Сейчас вы идете на голос, который заставляет вас идти вверх, но вы услышали голос, он отключил ваш азимут и вы почувствовали себя легко. вы значит идете вниз, развернитесь обратно. Не слушайте этот голос. Тот, кто ищет себя в магии, должен это помнить. Если в какой-то момент, как после получения какой-то информации, знания ситуации, попадание в некое отражение, где вы почувствовали себя королем, героем и вам стало легко от понимания, что больше не надо бороться, что больше не надо ничего делать, это значит, что вы прекратили идти. Вы не дошли, вы просто прекратили идти. Услышьте меня, коллеги, услышьте меня. Вот эта трудность, это не означает, что это обязательное условие движения в магию. На самом деле совершенно нет. В магию можно пойти разными путями. Но из нашей системы, с которой мы живем, Таких путей очень немного. И эти пути, они каждый дают, конечно, свои ориентиры, свои ощущения, правильности, неправильности и так далее. Но тот путь, по которому мы с вами идем. В нем вот этот вот ориентир, мне трудно, мне бесконечно трудно, я не могу, я патаю, я ничего не понимаю, но в ней все равно надо ползти идти, потому что голос уходит вперед, и если я сейчас за этим голосом не поползу, не потащусь за ним, то я его совсем потеряю. И тогда какой-то другой голос, который уже не инъекция в мо сознание, а вирус мо сознание говорит, ну куда ты ползешь ну вот же смотри, тропа, она вниз, как удобно, тут ручеек журчит, тут тебя сану поют. Да? И вот этот голос он становится единственным, потому что тот, который вел в гору, он уже ушел. Никто не будет никого ждать, дожидаться, пока вы соберетесь. Вы не смотрите на отстающих, но не смотрите и на тех, кто шагает впереди. Чувствуйте свой вектор, где единственным критерием правильности будет одно. Трудно. Если вам трудно, значит вы все делаете правильно. И это правило, оно, к сожалению, а может быть к счастью, абсолютно диаметрально противоположно тому, что вы привыкли слышать. Потому что система противоположные говорят и с противоположным намерением, не магическим, говорят, что трудно это плохо, должно быть легко. Поэтому люди и кучкуются вместе внутри третьего круга, чтобы было легко. Если легко, значит, ты все делаешь правильно. Но я говорю вам, нет, ребята, вы затеяли выйти из этого круга, вы затеяли круг протащить вместе с собой и изменить систему мира, по крайней мере в одной отдельно взятой голове, в своей. А потом, когда этих голов соберется определенное критическое количество, будет создана реальность, потому что она проявится через ваши глаза, через те самые глаза, веки который сделал Медгарда, И она проявится. Но для этого вы должны не поступать, так как поступают те, кто бьется бок о бок внутри третьего круга. И если вам кажется, что вы все поняли, знайте, вы не поняли ничего. Начинайте сначала. Поэтому возвращаемся к перекрестку, определите, где вы сбились, и начинайте сначала.